Привет всем! Многие спрашивают, как у нас тут в Японии, в Сандае на фоне всей этой истерии с коронавирусом. Вот как у нас тут. Как видите, народ гуляет, народ развлекается, никакой самоизоляции, никакого карантина. Но это в Сандае, как там в других местах Хоккайдо говорят довольно жестко. Но у нас мы, честно говоря, даже особо так по-домашней именно ситуации не чувствуем. У нас вот дочка собирается с апреля в школу, и вроде как все нормально. Все как и планировалось. Но в то же самое время, конечно, оно влияет. Есть какое-то ощущение подвешенности. Очень многие вещи, но ну, не в таком подвешенном состоянии, то есть непонятно, будет, не будет. Например, у нас в университете до сих пор не начались занятия, хотя, по идее, уже должны были. Более того, у нас сначала первым делом проводят распределительные тесты. Особенно это важно, конечно, по английскому. Я как раз преподаю английский, то есть пока мне не распределят их по группам студентов. Я не могу никаких лекций начинать, понятное дело. И вот распределительных тестов у нас как не было, так и нет. Причем у нас на этой неделе выяснилось, что есть первый заболевший студент. И по этому поводу совсем какие-то нереальные идеи пошли. Вроде того, что, может быть, все экзамены проводить онлайн. Все экзамены онлайн. Вот. Ну, не экзамены, я имею в виду тесты. Но представляете, как, как вообще, как? Как они это себя представляют? То есть ты посадил студента, и он тебе онлайн этот тест пишет и, и, и совсем не жульничает, да? Никому же не хочется попадать в низшие классы, все хотят повыше, но, ну, кстати, не особо высоко, вот еще в чем прикол, все хотят ЦБ, то есть я, я чувствую, если будет онлайн, то это будет просто, это будет очень большая нагрузка именно на, на серединные группы, то есть на тех, кто где-то средненький уровень. Ой, ладно, это так, ну мне это хорошо, у меня высший уровень в основном, и если у меня будут одни, э, если у меня будут маленькие классы, мне это как раз на руку. А непонятно еще с, с классами, то есть уже даже были какие-то идеи насчет того, что они проводить ли они нам уроки онлайн, потому что если смотреть нынешние э, рекомендации, то проводить групповую работу нельзя. Работать парами нельзя, должна быть дистанция между студентами вот этот несчастный, сколько там, метр. Это, это нереально, у меня просто у нас нет таких аудиторий, где я всех так рассажу. То есть мне абсолютно пофигу проводить в аудитории или проводить онлайн в таком виде. Что еще? Ну, понятное дело, все конференции и так далее накрылись медным тазиком. Меня пригласили на одну конференцию, ну, неизвестно, пойду ли я на нее, потому что планируется, что она должна быть в июне. Что вообще тут будет до июня, пока непонятно. То есть, опять же, я даже не, не знаю, мне на нее посылать что-то, мне на нее не посылать что-то. Абсолютно тоже подвешенное состояние. А, никаких, понятное дело, концертов, мероприятий и так далее нету, что и правильно, я считаю. Но меня немножко напрягает вот это состояние, то есть, э, если уже у нас э, много где объявляет карантин, то хотелось бы знать, что, что вы планируете делать дальше. Вы планируете так и оставлять ситуацию, вы планируете таки нормальный карантин вводить, ну, в общем... Мне не нравится это подвешенное состояние, особенно применительно к моей работе. Онлайн-лекции? Да ладно, пожалуйста, я буду делать онлайн-лекции, мне не тяжело. Просто вы уже скажите, потому что пока, пока вообще ничего не понятно. Вот так вот. В комментариях, пожалуйста, рассказывайте, как конкретно проходит вся эта история с коронавирусом у вас. Сидите ли вы в самоизоляции? Или не сидите вы в самоизоляции, или у вас объявили ЧП, и вы все принудительно сидите по домам. Очень интересно послушать, вернее, почитать. Все, пока, увидимся. Привет всем, опять. Вот как раз вчера у нас еще был нормальный рабочий день. Как видите, все еще тусовались на улице, мы даже в парк выбрались. Но сегодня у нас выпустили официальное предупреждение по Мияге, просьбу всем сидеть дома. И на самом деле это самое большее, на что способен японский закон. Потому что, например, обоявить всеобщий карантин и обязать людей сидеть дома ну уже невозможно то есть это максимум все сидите дома и может показаться что мы не дома да? мы, мы на самом деле находимся в щели между э, домами потому что выбрались магазин это означает что ну как конечно на работу люди будут продолжать ходить работу никто не отменял может быть еще в больнице, но я подозреваю, что в ближайшее время кафе-рестораны будут массово закрываться и переходить на доставку еды на дом. Это, конечно, здорово ударит по экономике, особенно Мияги, потому что, как бы это ни было странно, но у нас, как, наверное, все еще, многие еще помнят, у нас 10 лет назад было цунами, было землетрясение, и, собственно, вот последние пять лет более-менее восстановились, и даже еще не везде. Больше всего я боюсь, что сейчас это очень сильно ударит по новым бизнесам, которые открылись на побережье, например, потому что у них там еще все далеко не, не, не радужно было, а теперь будет еще хуже. Может быть, нам придется опять восстанавливаться всю прибрежную линию, просто опять заново восстанавливать, кто знает. Это вполне вероятно. А что у нас? Мы, понятное дело, собираемся делать, как сказано, мы не будем ходить и развлекаться, чего я вам, кстати, желаю. Это такое обращение, я, конечно, не президента никто, но, дорогие мои друзья, даже если у вас... Не объявили, старайтесь все-таки все сократить социальные контакты до минимума. Это довольно важно да, в данной ситуации. Чем быстрее мы все это остановим, тем быстрее вернемся к нормальной жизни. Ну что ж, счастливого сидения дома. Бай-бай.